Друзья, всем снова привет! Как вы заметили, мы находимся не у себя на даче и даже не у себя в квартире, а непонятно где, под двускатной крышей. Занесло нас натром в Турскую да, область. Тульская область отель Олень. Мы первый раз здесь и расскажем вам в этом видео про наше впечатление. Находятся на самом деле на территории три домика. Это красный, зеленый, и желтый. Вот мы живем в красном, он средний. Также здесь есть на территории баня и рядом с каждым домиком есть чан с водой, который вы можете попросить у хозяев, чтобы они вам налили и там посидеть несколько часов. О, ребята, как блин. холодно и Блин, гречо! Так как отель находится в Тульской области, то единственным шансом сюда добраться будет машина. Не знаю, ходят ли сюда электрички или нет. Но на машине довольно удобно, ехать сюда где-то два с половиной, около трех часов при нормальной дороге. Мы планируем завтра в Чане посидеть, не знаем, насколько у нас это получится, потому что сейчас какой-то лютый снегопад, вообще идет, мокрый снег, и еще плюс на улице. То есть вообще да, с погодой очень повезло. Не повезло у нас с погодой. Заходите быстрее, заходи. Пока нет никого. Сейчас Дед Мороз придет. В общем, это наш дом. Красный дом. Он э, отличается, во-первых, своим цветом, а во-вторых, тем, что он треугольный. Э, здесь очень классное освещение. Он выполнен в стиле, скандинавского сказал Влада. Я, правда, не знаю, что это значит. Но это очень красиво. Вот, э, лампочки, все такое очень ну, из, из металла, армированное какое-то такое, уютное. Э, что мне больше всего здесь понравилось, это проигрыватель. Тут есть проигрыватель и огромное количество разных старых пластинок. Больше всего нам понравилась вот эта вот пластинка. Называется Stars on 45 Это кавера на рок-н-ролл старый Там идет попури из Rolling Stones <laughs>, Который перепели русские Но причем это, акцента практически никакого нет Короче, здесь любой вкус Вы все найдете Алла Пугачева, Розенбаум Что тут только mm -hmm. нету Даже этот Как сказать-то? Джордж Майкл Колоночка в Bluetooth может подключиться Потом, здесь есть гамак Гамак очень красивый Тоже такой Уютный, мягкий, и он раскладывается, и можно даже лежать в полный рост. Сейчас Влада покажет, как это происходит. Давай, Влад, представление. Сейчас будет невероятное представление. Сейчас попробую так. Ты помещаешься туда вообще? Сказал, кстати, выдерживает 150 килограмм. Блин, хорошо, что подхожу. Так вот вы лежите полный рост, можете прикрыться. О, и вообще идеально. Просто чилишь, и у тебя вообще просто мозг как летает нафиг здесь. Она вообще конструкция надежная? Ну, это же балка, которая держит дом, поэтому логично, что она надежная. Что еще тут есть? Такие вот стулья, стол. Кстати, очень Там материал такой классный. Плотное дерево, темное дерево. И что очень классно, что здесь темная фурнитура. Очень часто я вижу, что в домах ванны делают очень отличные от всего остального интерьера. Но здесь это как бы очень классно вписывается. Такого же материала э, стол, столешница да, для ванны. Так да не упади в ванну. Тоже мне очень нравится, что черные кранчики везде, черные какие-то детальки везде. Окно, если открыть, это вообще просто Там сейчас темно, конечно. Да. Очень клевое зеркало в джутовой отделке с какими-то пробками винными. Блин, это очень клево. Вот честно скажу, я такого кошерного набора из Девочки, вот вы сейчас больше всего зацените. Натуральная мицелярная вода. Простите, я ни в одном хорошем отеле не видела, чтобы давали мицелярную воду, входящую в комплект. Также, смотрите. Ну, Ушные палочки кому надо, ватные диски, чтобы тоже смыть грязь. -то... на упаковку. Вот ну этого. это вообще подогрев пола, очень прям <laughs> жесткий подогрев пола, потому что когда стоишь больше там минуты, у тебя уже начинает гореть стоп, поэтому можно отрегулировать вот здесь вот сделать поменьше побольше. Что тут еще есть? Плотенце... Конечно, да, там вот полотенце для, ва... для ног, тапочки да, дают обязательно. Много Уфу. чего. Кстати, душ очень тоже крутая плитка вот эта. Да, мне ага. очень нравится, как она выглядит. Хорошая Зеленая да. Так очень, прям, очень текстурный. Так как уже декабрь месяц на дворе, то нам повезло, у нас есть прекрасная елочка. И вообще в целом здесь уже поставили новогодние украшения. Это прекрасно. Елку посадок сегодня, кстати. Да. И нам очень повезло, как сказали хозяева. Уже там лежит какой-то подарок. А, да. Кстати, самое главное вообще. Ребята, в честь чего мы вообще приехали? У меня день рождения 11 декабря на выходных. Вот, и мы решили Сколько поехать. Сколько лет? 15? 14. <связь> Что-то мало как Как <связь> ты сюда <здесь> доехал Автомобиль! <связь> в общем, приехали мы в отель. Как мы вообще нашли? Я просто каким-то чудом нашла этот отель. Нам и нахрен нужен интернет ваш. Здесь можно забронировать только от двух ночей. То есть, вот если одно ночь, то вам не выдаст вообще как бы поиск, что здесь что-то доступно. Либо вы должны уточнять у хозяев, либо это есть какое-то свободное окошко. Здесь, слава богу, было свободное окошко до понедельника. я сразу же просто не думая, забронировала. Здесь очень приглянулся сайт. У ребят просто потрясающий красивый сайт, модный, молодежный, не как обычно, там, знаете, в домоходах, отдыха, когда все там вообще шрифток каким-то там с нейромо написано и вообще все кривое. А у них прям ну хороший UX. Пойдемте посмотрим второй этаж, где находится непосредственно кровать. И мы попадаем на второй этаж. Ну как, это сложно назвать, конечно, вторым этажом, но мне очень нравится сама функция, что у тебя кровать наверху, и ты просто здесь кайфуешь вообще, о, лед просто. Я представляю, как здесь будет, будет утром красиво, ты проснешься. Опа, доброе утро. Но уже там кто-то везет дрова для Чана, сейчас будет расставлять топку. Я, короче, понял, что сюда приезжаешь, просто чтобы абстрагироваться максимально от внешнего мира побыть наедине со своими мыслями. Потому что здесь вообще никого в округе нет, просто лес. И. Ну, очень хорошее такое время, чтобы просто побыть наедине с собой. Тут даже гулять особо, ну, не такая уж большая территория, прям, чтобы гулять. Пытаемся найти косуля, потому что я, клянусь, я только что видела, как что-то рыжее пробежало рядом с нами. А -а, а а я думал сова. Есть одна основная дорожка, вот вы по ней можете ходить, но основное время вы просто как бы находитесь в доме, я так понимаю, просто расслабляйтесь, Либо чан, либо сауна, шашлыки там. Кстати, шашлыки скоро приготовьтесь. У нас сегодня шашлыки классические с луком. Обязательно, кстати, когда делаете чеслыки, не забывайте а, немножко разрезать куски, чтобы они не были огромные, Иначе они очень долго будут готовиться и снаружи будут сгоревшими, а внутри не, не доготовятся. А у меня здесь стейк Рибай, между прочим. Вообще, два с половиной килограмма, я думал, мало будет, а в принципе такой жар неплохой идет. Михаил нам вот растапливает вообще, как это происходит. Он говорит, что нельзя точно предугадать, к какому часу он будет готов, потому что это не газовая плита. Вот, и, ну, примерно 4 он будет готов, вот, поддерживать у него будет 3 часа, то есть, каждые полчаса будет приходить, подбрасывать нам, вот, и пока мы ему не скажем, отвали и иди домой, Вообще, он предназначен на распаривание, то есть, вы в горячую воду залезаете, потом выходите, потом через какое-то время заходите опять, то есть, несколько раз, несколько раз, не один раз. То есть, как баня, примерно. Да, там, сейчас температура 33, 36, он сказал, градусов, а комфортная, типа, 45, что-то такое. Но мы в шапках будем обязательно сидеть, чтобы голову не простудить А пока что делаем шашлык что, друзья, нам чан подогрели И сейчас мы какую-то операцию сложно очень проворачиваем Называется «Выбежать, не заболеть» И каким-то образом... Так... Как это будет происходить? Я первая? Давай. А то я... У меня в тапочках. Давай, давай, давай, залезай, то я сейчас замерзну здесь. Все нормально? Там внутри прям горячо. Взяли вот такую штучку для бани. Ну как она для бани, то есть... Вливаешь всю, мне кажется, на такой объем. Да, реально. Когда вот только заходишь... Прям обжигает, думает, что невозможно зайти, а потом, когда вот полностью уже погружаешься, совсем нормальные уже ощущение, такие, привыкаешь сразу. И сверху, кстати, не ощущается, что холодно, то есть вот голове не холодно, если шапку выдевать. Ужин называется «Смерть вегетарианцу». Мы, конечно, ничего против не имеем, но ничего за тоже не имеем. Поэтому мы вот так вот, все сырое. все сырое. Сыромясина какая-то. Шашлык должен быть сырой. Ну что, друзья, в вот и провели мы их уикенд в лесном доме Олень. Хочу сказать, что нам очень здесь понравилось, и мы настоятельно рекомендуем сюда поехать. С погодой нам, к сожалению, не так сильно повезло, но мы здесь не последний раз, это точно, поэтому э, нам еще удастся насладиться Чаном и всем этим уютом маленького домика в глуши. А что мы вам рекомендуем, так это сюда съездить самому и прочувствовать этот experience на себе. Как всегда, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Советуйте какие-нибудь загородные, такие вот классные места, в которых вы были и которые вы можете порекомендовать. А мы с вами прощаемся, говорим всем пока. До новых встреч. Пока.